это слово комфорт. То есть каждый человек ищет возможности комфорта. То есть человек стремится к комфорту. Вы представляете, все пути зарабатывания денег, там, что бы человек не делал, он это делает ради комфорта. Комфорта своего внутреннего, комфорта своего тела, комфорта своей души, комфорта своей головы, я не знаю, комфорта вокруг себя. То есть обычно все, что мы делаем, это все делается заради комфорта. И тут сразу же такая идея, попробуем создать некую формулу, смотрите, я работаю плюс я работаю равняется комфорт, математически это можно условно, условно выразить так, 3 плюс 2 равняется 5, а теперь условно мы делаем так, 5 что с одной стороны только в виде плюса, это я работаю плюс я работаю, равняется для комфорта, равняется комфорт, то есть, 5 моя работа равняется 5 мой комфорт, а теперь давайте их поменяем местами, развернем их вверх тормашками, что у нас получится, у нас получится комфорт равняется работаю, и что будет? Смотрите, как смешно это все выглядит. Смотрите, я работаю, чтобы зарабатывать деньги. А для чего я зарабатываю деньги? Чтобы получить комфорт. А теперь гипотетически предположим, что мы формулу поменяли вверх тормашками. И у нас получится 5 с другой стороны, а с правой стороны равняется 3 плюс 2. И вот что происходит. Допустим, 3 плюс 2 это 3000 долларов плюс 2000 долларов. А здесь много комфорта, который мы смогли получить за эти деньги. И сейчас смотрите, а в случае, если гипотетический человек начнет увеличивать свое состояние комфорта, и он начнет это делать, начиная из середины себя, то есть он начнет находить в себе, в середине себя, состояние, при котором он перестанет злиться на окружающих людей, перестанет нервничать на окружающих людей и начнет находить комфорт, не торопиться вставать